Для того, чтобы определить надежность страховой компании, важно узнать ее финансовые показатели. Например, размер уставного капитала, размер резервов, уровень выплат по страховым случаям. Также уточните информацию об акционерах страховой компании и отзывы действующих клиентов. Изучение финансовых показателей страховых компаний помогут всевозможные рейтинги от независимых агентств. Они изучают и анализируют вышеуказанные нами показатели финансовые и публикуют их на своих сайтах в разрезе страховых продуктов, сфер страховой деятельности. В то же время доверять им на 100% нельзя, ведь все могут ошибаться и не всегда такие показатели объективны. Главным показателем финансовой надежности страховой компании это ее платежеспособность, то есть наличие свободных средств, которые она может направить на компенсацию по своим обязательствам. Целесообразно обратить внимание на те компании, у которых высокий показатель уровня выплат по страховым случаям к уровню страховых премий. Это говорит о готовности компании, выплачивать вам деньги, если будет страховой случай. При этом у плохих компаний этот показатель всегда низок. Немаловажным фактором надежности страховой компании является портфель страховых услуг. То есть это количество услуг, которые компания активно продвигает на рынке, и на которые у них есть лицензия. Чем он шире, тем лучше. Ведь если проседают одни направления, компания может их компенсировать за счет других. Важным показателем является открытость страховой компании. Этот показатель показывает, насколько компания готова открывать информацию о своих финансовых показателях, акционерах, и условиях страхования. Интернет-сайт является показателем открытости компании. И если вам не удалось найти вообще сайта компании, стоит уточнить, есть ли вообще у нее регистрационные документы и лицензия по страховым услугам. Желательно просмотреть также тематические сайты, на которых потребители обмениваются опытом о работе с той или иной страховой компании. При этом наиболее интересны случаи реальной компенсации по страховому доллару, когда клиент получил возмещение и остался доволен компанией. Можно также поинтересоваться и портфелем клиентов, с которым работает страховая компания. Если там есть транснациональная корпорация, это приветствуется. Стоит отметить, что если у предложения самый низкий тариф на рынке, это не является хорошим показателем для выбора надежной компании. Ведь по сути тариф состоит из двух частей – это расходы на деятельность компании и расходы на компенсацию по страховым случаям. Поэтому, если тариф заведомо занижен, то это говорит, что или компания не платит зарплату своим сотрудникам, или не планирует выплачивать вам компенсацию, если будет страховой случай. Очень важно ознакомиться со всеми условиями страхования. В первую очередь, это максимальный уровень покрытия. Также уточните, какие риски покрываются и какие бывают исключения. Нужно узнать, есть ли франшиза и какая ее величина. А также, как вам нужно действовать, если произошло страховое событие и в какие сроки это нужно сделать. Ведь если вы не знаете этих параметров, то выбрать правильное предложение просто невозможно. Очень важно обратить внимание на филиальную сеть страховой компании. Ведь страховой случай может произойти где угодно, и наличие недалеко отделения компании и квалифицированного менеджера поможет решить проблему быстро и легко. 5. симптомов болезни страховой компании Плохие слухи В СМИ и на интернет-форумах говорят, что компания не возмещает ущерб Проблемы с отчетами Информация об активах страховой закрыта Узкая специализация Автострахование занимает более 60% портфеля Демпинг Предлагает полисы по цене на 20-30% ниже среднерыночных Текучка кадров В СМИ публикуют информацию о постоянной смене директоров Больше актуальной информации